Всем привет дорогие друзья, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету fast Dollars каждый день. Торги по этой монете стартуют в июне. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Сейчас я остановился на проверке заданий Facebook. Это один из видов заданий. Проверять других пользователей. В последнее время, часто вижу здесь в комментариях, что люди выкладывают свои посты по правилам, но их не принимают. Отклоняют почему-то. Возможно это связано с тем, что в настройках своего профиля, в публикациях, вы указали, или было указано по умолчанию, доступно для друзей или подписчиков. Перейдите в профиль и поставьте галочку «Доступно всем». Тогда ваш пост будет виден. Каждому, кто перейдет по ссылке или зайдет в вашу ленту. Конечно, люди публику... делают публикации, размещают пост. Они его увидят у себя в ленте. Все нормально. Но другим страница будет не найдена. Поэтому и отклоняется задание. И пост не засчитывается. Как вы видели, публикация есть. Нажимаем Проверить, получить и взять задание для проверки следующее. Переходим. Видим пост. Возвращаемся обратно. И принимаем задание. Итак, дальше. Задание за депозит, трейд, своп, 10 дайсов. Снял отдельное видео, ссылка в описании, где показал, как выполнить эти 4 задания за 2 минуты. Публикация Twitter, Facebook, ВК. Это сможет каждый. Проверка пользователя только что вам показал. Как видите, задание принимается. Отклоненных у меня нет. На это внимание не обращайте, тут у меня сам в самом начале еще шло ознакомление и я иногда просто пустые отправлял на проверку. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео, если вы в первый раз. Легкая регистрация за одну минуту. Подтверждать личность вам не нужно. Все функции этой биржи доступны без верификации. От меня вам совет. Зайдите в настройки профиля Подключите 2FA. Перед сканированием QR-кода приложением мобильным сделайте скриншот для резервного восстановления, а также скопируйте текстовую часть этого кода, сохраните в блокноте. Все данные уберите на флешку. Если что, вы можете заново отсканировать код и продолжить пользоваться своим аккаунтом. Как запустить фарминг, я уже показывал, снимал видео. Посмотрите прошлое, по-моему, два дня назад. За видео в YouTube. Если есть желание, снимайте. Ну и также за видео в TikTok. Тоже неплохо платят. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.